Глава 6. Бог Петра – твой Бог. В 1983 году по всему Китаю отмечался рост преступности, свирепое убийство, похищение людей, вымогательство и проституция. Правительство – утратившая контроль над ситуацией, начала проводить кампанию по борьбе с преступностью. Сотни преступников подверглись публичной казни. К сожалению, правительство посчитало преступными и домашние церкви из-за нашего отказа зарегистрироваться в составе Патриотической церкви Трех Благ. Так что и мы стали мишенью этой кампании. Власти и руководство Патриотической Церкви Трех Благ заклеймили отделившихся христиан духовной нечистью. Сотни руководителей домашних церквей согнали в тюремно-трудовые лагеря. Многих верующих в Хенане подвергли смертной казни за веру, в Иисуса. Во время всплеска ужасных гонений брат Су поделился со мной рядом важных идей. Он сказал мне, «Вопрос о будущем китайских домашних церквей требует тщательного рассмотрения. Уповая на Бога, мы должны проявить верность в малом». Нам нужно понять смысл уроков, которые Господь преподает нам из Писания, нашей жизни, переживаний и страданий. И нам следует начать молитвенное служение в ожидании Божьих откровений. Организуем учебные центры и будем распространять Евангелие во всех уголках нашей страны. Чтобы утвердить Церковь Божью в Китае, мы обязаны подготовить отборных воинов. Брат Су написал трактат под названием «Строительство домашней церкви в Китае». Здесь он выделил семь основных библейских принципов, которыми мы должны руководствоваться в практической деятельности. Я благодарил Бога за то, что у нас появился конкретный план дальнейшего развития домашних церквей, ведь до сих пор у нас фактически не было общенационального плана евангелизации Китая. Итак, благовестие в Китае расширяется с 1983 года до сего дня. И уже тысячи тружеников посланы на жатву в стратегически важные районы, не охваченные евангелизацией. Покорившись водительству Святого Духа, мы сосредоточились на провинции Шэньси, где ощущался недостаток евангельских тружеников. Немногочисленные сельские домашние церкви испытывали огромную нужду в ободрении и фундаментальном учении. В провинции Шэнси расположен город Сиань, древняя столица Китая. Эта провинция имела репутацию одной из самых неподдающихся евангелизации китайских провинций. Однажды на молитвенном собрании в Хенане я услышал от глав домашних церквей, что ими получено письмо из церкви в Шенси, где нас просят послать благовестников в их среду, чтобы помочь насаждать церкви. Мне сказали, «Последние дни мы постились и молились об этом». Брат Юн, Бог положил нам на сердце то, что Ему угодно отправить тебя на запад, в Шанси. Отправляйся без промедлений и возьми с собой двух наших сотрудниц. Обе сестры никогда не участвовали в благовестии. Так что преподай им это по пути. Обе евангельские труженицы искренне желают приводить людей к Богу. Прежде чем отправиться в Шенси той же ночью, мы стали молиться Богу о подготовке сердец тамошних людей к принятию Его Слова. Неожиданно, во время молитвы, мне было ужасное видение, которое поколебало мое сердце. Я поразил всех своим восклицанием. «Аллилуйя! Кровь Иисуса!» «Победила тебя!» Все перестали молиться. Их заинтересовало, что это со мной. Пот с меня катился градом, когда я рассказывал им следующее. «Только что мне было ужасное, дьявольское видение. Черное, отвратительное существо явилось за мной. У него было страшное Искаженное лицо, придавив меня к земле, оно уселось на меня, так что я не мог даже шевельнуться. Одной рукой чудовище вцепилось мне в горло и начало душить. Другой схватило что-то вроде железных клещей и пыталась ими зажать мне рот. Я едва дышал. Тогда я увидел большого и сильного ангела, летящего ко мне. Изо всех сил я ткнул пальцами в глаза дьявольского существа. Оно свалилось с меня, и ангел унес меня в целости и невредимости. Тогда-то я и воскликнул. Аллилуйя! Кровь Иисуса победила тебя. После того, как я рассказал о видении, мы помолились и стали участвовать в Вечере Господней. Мы предали себя в руки Господа. Трое из нас, две молодые сестры и я, отправились в уезд Саньянь, что в провинции Шэньси. Саньянь представляет собой гористую, труднодоступную местность на юго-востоке этой провинции. Большинство тамошних бедняков никогда прежде не встречали чужих людей. Местные верующие, уже знавшие о нашем прибытии, организовали вскоре трехдневный семинар, на который пригласили глав домашних церквей из нескольких уездов Шэнси. В первый день семинара я говорил об истории христианства и миссионерском служении от времен ранней церкви до сего дня. На второй день, около часа после обеда, у меня пропал голос. Местные верующие предложили мне отдохнуть, а вместо себя поставить на служение моих сотрудниц. Я попросил сестру Цзюань проповедовать на тему спасения через крест. Ни одна из них прежде не выступала перед народом. Обе никогда даже не видели такого скопления людей. Сестра Дзюан так разволновалась, что упала на колени и зарыдала. Библия выпала у нее из рук на землю. Все сочувствовали ей и стали за нее молиться. «Меня отвели в комнату» где можно было прилечь. Укладываясь, я стал размышлять о проповеди, с которой выступил утром. Внезапно послышался грохот. Несколько кобовцев выбили дверь моей комнаты и, схватив меня, придавили к койке. Один из них уселся на меня, придавив всем своим телом. Одной рукой он схватил меня за горло, другой вытащил из кармана удостоверение личности и закричал. «Мы из Комитета общественной безопасности, а ты кто такой?» Тотчас мне припомнилось видение с чудовищем. Два других кобовца заломили мне руки за спину и связали их, а затем и всего меня обмотали веревками. Один из них заметил деревянный крест на стене с начертанными на месте пересечения словами «Ибо так возлюбил Бог мир». Слева и справа можно было прочитать «Он умер на кресте, и Он возложил на Себя грехи всех нас». Полицейские прочли эти слова и громко рассмеялись. Они сорвали этот крест со стены и привязали к моей спине. Затем они стали со стервенением пинать меня. Град ударов прошелся по моим рукам, ногам и бокам. Тут вбежал хозяин дома и, встав перед кобовцами на колени, умолял их освободить меня. Он сказал, «Это добрый человек. Он не сделал ничего плохого. Пожалуйста, арестуйте меня вместо него». Полицейские пинками вытолкали его из комнаты. При этом они кричали, «Тебе никогда не расплатиться за этого человека». Так я впервые удостоился чести понести крест Христов на себе, причем в буквальном смысле слова. Кобовцы с торжествующим видом повели меня, окровавленного и избитого, в поселок Саньян. Тут Святой Дух напомнил мне одно место из Писания. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 9 стих. «Когда жители этого поселка увидели меня связанным с большим красным крестом на спине, Тотчас распространился слух о том, что явился Иисус из Хэнане. Собралось множество людей, чтобы стать очевидцами этого замечательного представления. Когда меня вели по улицам городка как преступника, впереди очень медленно двигалась полицейская машина. Из репродуктора доносилась. Этот человек явился из Хенаня, чтобы проповедовать Иисуса. Он нарушал общественный порядок, смущал народ, и сегодня сотрудники Комитета общественной безопасности обезвредили его. Его ждет строгое наказание. Полицейские заставили меня встать на колени на грязной дороге, били кулаками в грудь и по лицу, пинали в спину кованными башмаками. Мое лицо было залито кровью. Стало невыносимо больно, и я упал в полуобморочном состоянии. Меня подняли и заставили идти дальше, по другой улице. Я шел, шатаясь из стороны в сторону. Им непременно хотелось наказать меня перед лицом как можно большего числа людей. Поднимая голову, я мельком видел толпу народа. Некоторые жалели меня и громко плакали. Видя это, я укрепился в своей вере. Когда представилась возможность, я нежно сказал одной женщине, «Пожалуйста, не плачьте обо мне, плачьте о погибающих душах в Китае!» Услышав мой голос, люди стали плакать еще громче. По улицам меня гоняли до самого вечера. К ночи меня привели в большой внутренний двор полицейского отделения. Меня не развязали отвязали только деревянный крест. Потом меня заперли в большом помещении. Как я заметил, дверь здесь была стальная, запоры тоже. Вскоре появились полицейские, судя по лицам, настоящие злодеи. По их голосам я понял, что они со мной шутить не станут. Господь же говорил к моему сердцу, и за семью замками отец сохранит тебя они закричали мне откуда ты явился из Хенаня, ответил я и тут я вспомнил что в хэнане я был объявлен в розыск как преступник мне не хотелось называть им ни своего уезда ни города ведь этим я мог принести много неприятностей тамошним верующим. Вот почему я закрыл рот и больше не отвечал на их вопросы. Бог хотел, так мне думалось, чтобы я, как Давид в библейской истории, притворился безумным. Что я и сделал. Не говоря ни слова, я упал на землю и, закатив глаза, стал биться, как припадочный. Испуганным кобовцам показалось, что я и в самом деле сошел с ума. Между тем снаружи столпились зеваки и из праздного любопытства заглядывали в окна. Один из полицейских отправился в смежное помещение позвонить в Хенань, чтобы у тамошних властей разузнать обо мне. Другие следователи пошли с ним послушать этот разговор. Оставив меня одного, дверь прикрыли. Я все еще был туго связан веревками и не видел никакой возможности бежать. Зевак снаружи тоже заинтересовал телефонный разговор, и они столпились у окон смежного помещения, чтобы ничего не упустить. В этот миг... Когда никто не видел меня, Дух Святой сказал моему сердцу, «Бог Петра — твой Бог». И тут я вспомнил, как ангелы отворили тюремные ворота для Петра, и он просто вышел. Не все ли они, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Говорится в послании к евреям в первой главе в четырнадцатом стихе. Веревки, которыми были связаны мои руки за спиной, сами по себе внезапно ослабли. Я решил бежать, но веревки распутывать не стал. Если меня поймают, то скажу, что искал туалет. И вот по-прежнему, держа руки за спиной, я зубами повернул дверную ручку и вышел из помещения. В тот миг Бог даровал мне и веру, и отвагу. Я напомнил себе, что кровь Иисуса Христа защищает меня. Во внутреннем дворе я прошел сквозь толпу зевак. Никто из них, не остановил меня и не сказал ни слова. Бог как бы ослепил их глаза, и они не увидели меня. Я прошел через внутренний двор к туалетам, расположенных метрах в десяти от помещения, где проходил допрос. Там я быстро освободился от веревок. Мои руки и плечи онемели, так как связанным меня держали уже очень долго. Главные ворота полицейского отделения оказались в Так что бежать отсюда можно было, только перепрыгнув через бетонную стену высотой около двух с половиной метров. Сверху стена была усеяна битым стеклом. Взглянув на бетонную стену, я попросил Бога исцелить мои руки и тело. Я решил перепрыгнуть через нее. Другого пути у меня не было. Я оказался в ловушке. В любой момент могли появиться полицейские и схватить меня. То, что случилось затем, не укладывается в рамки человеческого понимания. Однако то, что я собираюсь рассказать вам, Является сущей правдой, Бог-свидетель. Сначала я подпрыгнул и уцепился за край стены. Потом, как мог, подтянулся и увидел с другой стороны септический отстойник шириной метра в три. Я уже едва держался за край бетонной стены с внутренней стороны, как вдруг неведомой силой я был поднят, и переброшен через стену, и даже через отстойник. Мне тотчас вспомнилось Писание. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Вторая книга царств, 22 глава, 30 стих. Бог Петра чудесным образом помог мне преодолеть бетонную ограду и бежать. Думаю, что по его поручению здесь действовал тот же самый ангел, что явился мне в последнем видении. В горах стояла густая тьма. Я бежал наугад по холмам и лесам, не имея понятия, где нахожусь. Мне хотелось уйти от полицейских как можно дальше. Я бежал, а из сердца лились псалмы, преисполненные благодарности Богу. Во тьме восходит свет правым. Благон и милосерд и праведен. Он вовек не поколеблется. В вечной памяти будет праведник.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 Но Бог, по Своей великой милости, поддерживал меня. Через несколько часов я преодолел два горных хребта и перешел в брод речку. Внезапно, в темноте, я услышал чей-то голос. «Брат Юн, куда это ты?» Какой-то человек приблизился ко мне и сказал. «Брат Юн, на кого ты похож?» Он увидел кровь и раны на моих руках и заплакал. Что случилось? Было около полуночи. Я не мог рассмотреть, кто это, и спросил шепотом. Ты верующий? Ты знаешь меня? Оказалось, что вчера вечером и сегодня утром он был в собрании, но когда я потерял голос и пошел отдохнуть, он отправился на ферму чтобы закончить там кое-какую работу. Ни о каких арестах в тот день он не слышал. Проведением Божьим этот человек оставил собрание за несколько минут до прибытия кобовцев. У этого трудолюбивого брата было много неотложных дел по хозяйству, и он трудился в поле до полуночи, удобрял почву под зерновые культуры. Он старался... Восполнить время, которое ушло у него на посещение собрания. Я рассказал ему свою историю, как днем кобовцы схватили меня, и как Бог избавил меня от них, как Он помог мне бежать, и как я перепрыгнул через стену полицейского участка. «Где я теперь нахожусь? Ты поможешь мне?» Спросил я его. Дорогой брат ответил. «Пойдем ко мне, там ты переоденешься». «Нет», — возразил я, — «сейчас не время. Важнее попасть к моим сотрудницам и пастору вашей церкви». Ферма этого брата находилась далеко от места собрания. Он тут же оставил свою ношу и повел меня очень узкой тропой вниз, пока, наконец, мы не оказались в доме, где меня накануне арестовали. Когда мы зашли, то услышали громкую молитву. Местные верующие просили Господа о моем избавлении. Увидев меня, они не поверили своим глазам. Их поразило то, как Бог избавил меня от руки злодеев. Они заменили мою пропитанную кровью одежду, а мыли раны и осторожно смыли кровь с лица и рук. Затем я ободрил верующих Шенси. Я помолился о них и предал их в руки милосердного Бога. Я учил их утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божье. Так сказано в книге Деяний, 14 глава, 22 стих. Они твердо обещали делать все так, как учит их Слово Божье. Все Плакали. Уже перед рассветом, после заключительной молитвы, мы втроем простились со всеми и отправились в другое место на машине. Стревоженные власти искали меня всюду, но найти не могли. Через несколько дней мы благополучно вернулись в Хенань. Наша поездка на запад запомнилась обилием слез и чудесным избавлением. Из рук злых людей мы уповали только на милость Божью, излившуюся в ответ на горячие молитвы наших братьев и сестер. Вернувшись в Хенань, я встретился с братьями Су и Фу, а также дорогой женой. Когда я увидел их, то прочел им следующие стихи из Писания. Мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы чины были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Второе послание к Коринфянам, первая глава, с первого по девятый стих. Брат Фу, увидев меня, очень обрадовался и сказал, что несколько дней назад во время общей молитвы моей жене было видение. Голос сказал ей, «Юн арестован в Шенси. его может спасти только чудо». Мы рассказали об этом видении церкви, и все тут же стали молиться о Тебе и поститься. Слушая эти слова, слезы благодарности за любовь и милосердие Божье текли по моему лицу. Позвольте мне теперь рассказать о том, что случилось с теми двумя молодыми сестрами, которые сопровождали меня в поездке в Шэньси. Вы помните, что сестра Дзюан была так взволнована, что упала на колени и стала плакать, когда я попросил ее выступить в собрании. Бог замечательно потрудился в сердцах этих сестер. Обе решили остаться безбрачными, чтобы полностью посвятить себя служению Богу. Сегодня одна сестра, Дзюан, является одной из главных руководителей сети «Духовно пробужденная домашняя церкви». Исполненная веры и отваги, она храбрее льва. Свидетельство Делинь В то время мы были вынуждены жить в еще большем неустройстве, хотя внутренне я стремилась к устоявшемуся семейному быту, уюту и размеренной жизни рядом с мужем. Твердо обязавшись следовать за Иисусом во что бы то ни стало, мы даже не подозревали, что может стоять за этим. 1983 год в Китае, был ужасным. На руководителей домашних церквей объявили самую настоящую охоту. Их сажали за решетку, как настоящих преступников. Мы вынуждены были бежать. Для всех нас наступило страшно напряженное и тягостное время. Именно в то время мой муж отправился благовествовать в Шенси, где еще никто не трудился. Через несколько дней после того, как Юн отправился в Шенси, Господь, говоря со мной в видении, сказал, что Юна арестовали, но Он поможет ему спастись. Это видение укрепило меня. Я постигла тогда, что Бог всегда отвечает своевременно. У нас не было мобильных телефонов и других видов связи, но был Господь который и связывал нас. Я испытала великое счастье и облегчение, когда снова увидела мужа. Он плохо выглядел. Его били по голове так, что он лишился волос. Все его тело было покрыто ранами и кровоподтеками, но он был на свободе. Когда мы услышали рассказ о том, что с ним случилось, и как Господь, господствующих, удивительным образом помог ему бежать, благодарности Богу не было предела. Этот опыт помог мне обрести веру в то, что всюду, куда бы Юн не отправился, он был в руках Божьих и действовал по Его воле.